Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, не только каждого украинца, то бишь гражданина Украины, но и всех без исключения людей, живущих на земле, интересует вопрос, а когда же наконец закончится война в Украине? Ну, что тут сказать, как поется в давно забытой песне, устроены так люди, желают знать, что будет. Такой провокационный вопрос и такое провокационное желание о том, чтобы знать время наступления какого-либо события на земле, в свое время возникало даже у апостолов, которые, как известно, являются ни много ни мало учениками Христа. Тогда, услышав такой вопрос от своих учеников непосредственно перед Вознесением, Христос отказался удовлетворить их любопытство, пояснив, что... Не их это апостольское дело знать времена и сроки, которые Бог Отец положил во власти Своей. Что касается пророчества, известный служитель Божий Архангел Гавриил, изображаемый на иконах с каменным зеркалом из ясписа, вполне мог бы при соответствующих обстоятельствах открыть время окончания Российско-Украинской войны. Но Суть не в этом. Дело в другом. Само время окончания войны – это не константа. Его можно как приблизить, так и отдалить. Здесь же дело состоит в том, что для окончания войны необходимо исполнить правду, которая известна Богу и которую Бог хочет открыть людям. Эта правда уже известна и открыта. Но только открыта она немногим из людей, а все происходящее можно уподобить процессу сбраживания теста той закваской, которой являются те, которым эта правда открыта. Знать эту правду вполне возможно, но пока, к сожалению, многие из людей, ставших участниками и заложниками конфликта, не выказывают должного стремления к ее принятию. Кроме того, есть и те, кто явно противится процессу овладения этой правдой умами и сердцами людей. Итак, что же это за правда? Как всегда, эта правда многоплановая, но неодолимая. Правда состоит в неодолимом желании людей объединиться со своими предками. Объединиться, чтобы воскреснуть. Объединиться, чтобы исполнить пятую заповедь о почитании своих отцов и матерей, объединиться, чтобы получить обетованное благо и долголетие на земле. История Украины, особенно новейшая, отражает это неодолимое желание. В 1991 году украинцы практически единогласно проголосовали за независимость Украины. Этим голосованием была заложена основа, нынешней государственности Украины и ее суверенитета. С тех пор прошло немного времени, и курс Украины, начиная с 2004 года, сориентировался на членство в Европейском Союзе. Против этого курса выступила современная Россия, что в конце концов привело к побегу бывшего президента Украины Виктора Януковича из Украины в Россию, совершенному им в 2014 году за побегом Януковича последовала аннексия России автономной республики Крым из состава Украины, а также военные действия российских вооруженных сил против вооруженных сил Украины, приведшие к частичной оккупации России территорий Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей Украины. В этой истории просматриваются три тенденции, попытки реализации которых имеют место в современной Украине. Первое характеризуется попыткой объявить Россию, Украину и Белоруссию единой державой под названием «Святая Русь» и реализовать эту попытку военной силой. Эту тенденцию пытается реализовать Россия чему отчаянно сопротивляется Украина. Вторая. Реализуется праворадикальными этнонационалистическими идеологами Украины и характеризуется попыткой объявить Украину русской державой и отстоять ее независимость от России. И третье, Реализуемая народом Украины, она состоит в стремлении объединить Украину со странами Евросоюза и НАТО. Что касается первой и второй тенденций, то обе они основаны на идеологии, обосновывающей государственность Украины, как державы, имеющие отношение к исторической Руси, которой так и не удалось сплотить в единый союз народы, проживающие на территории бывшего СССР. А вот третья альтернативная тенденция реализует движение Украины не по пути институализации ее государственных органов, как имеющих какое-то отношение к исторической Руси, а в направлении того сообщества, где, так сказать, Русью и не пахнет. Это сообщество имеет статус межгосударственного объединения под названием Европейский Союз и Трансатлантического Союза под названием НАТО. Именно движение Украины по третьему пути, ведущему по направлению к ее членству в ЕС и НАТО, позволяет Украине сохранять свой суверенитет и независимость от России. Именно это движение Украины и угрожает самому существованию России, поскольку без Украины и Русь как бы уже и не Русь. История борьбы Украины за свой суверенитет и территориальную целостность свидетельствует о том, что у Украины существует тот источник, который позволяет ей вырваться из душных объятий прорусской государственности. Этим источником является факт обретения народом Украины суверенитета в рамках нерусской государственности. Что касается государственности Украины, то то, что сегодня пытаются навязать ее народу в качестве основания государственности, находящейся у кормила украинской власти политики, явственнее всего просматривается в указе президента Украины номер 423-2021 от 24 августа 2021 года под названием «Про день украинской державности». Этим указом президент Украины Зеленский постановил отмечать день украинской державности 28 июля в день крещения Киевской Украины Руси, определив современную Украину в качестве наследницы Киевской Руси. Этим указом Зеленский объявил Россию лишенной исторического равноправного единства с Украиной. Такая идеология явилась угрозой государственности России, которая сама претендует в качестве наследницы на государственность Руси. Свои претензии на наследство русской государственности президент России Путин изложил в своей статье об историческом единстве русских и украинцев, опубликованной 12 июля 2021 года. В этой связи стоит упомянуть о решении Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 года в деле номер 1-179-2019 по конституционному обращению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины, Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Этим решением Конституционный суд Украины узаконил дискриминацию языковых прав русскоязычных граждан Украины и в частности их право на бесплатное полное среднее образование на родном языке. Итак, тремя ходами в шахматной партии от 12 июля 2001 года президента России Путина, от 14 июля 2021 года Конституционного суда Украины и от 24 августа 2021 года президента Украины Зеленского, Украина и Россия были подведены к горячей фазе Украино-Российской войны за право быть наследниками государственности Руси. Эта фаза войны началась 24 февраля 2022 года. Заложниками этой горячей фазы войны стало население России и Украины. Именно претендентство Украины на наследство русской государственности является той движущей силой, которая поддерживает ее участие в войне с Россией. Соответственно, отказ Украины от права на наследство русской государственности исторгнет из ее тела идеологический источник, снова и снова ввергающий ее народ в пучину русской войны. Насколько обоснованы украинские претензии на русскую государственность и насколько для Украины критично поддерживать самосознание своих граждан как наследников государственности Киевской Руси. Настолько ли, чтобы умирать за эту государственность? Идеология происхождения украинской государственности от государственности Киевской Руси является той связующей ментальностью, которая связывает Украину с Россией и Белоруссией и генерирует желание бороться за сохранение этой связи, подкрепляя эту связь идеологией происхождения русского христианства из одной крещальной киевской купели. Но на самом деле необычная, нехристианская государственность Украины не происходит от русской государственности и трихода, совершенные Украиной и Россией, в 2021 году, 12 июля, 14 июля и 24 августа явились следствием ложной идеи, связывающей Украину с Русью и ее крещение. Освобождение Украины от этой идеологической связи с Русью остановит генератор Украино-Российской войны и восстановит долгожданный мир на украинской земле. Дело в том, что на самом деле государственность Украины, в том числе и христианская, происходит не от Киевской Руси, возникновение которой датируется 862 годом, и не от ее крещения, совершившемся в 988 году, а от Великой Болгарии, первого христианского государства, образовавшегося на территории Украины в 631 году. С информацией, подтверждающей происхождение украинской государственности, в том числе и христианской, от государственности Великой Болгарии, вы можете ознакомиться в моих видео под названием ⁇ Когда закончится война Украины с Россией ⁇ Зеленский пытается... Восстановить историческую оккупацию Украины Русью на государственном уровне. Украина российский конфликт, на чьей сторона правда, сокровища хана Кубрата и болгарский хан, верховный бог славян, а также в других моих видео. Изменение государственной идеологии Украины. С Русь-ориентированной, связывающей Украину с Россией и Беларусью на Великоболгарско-ориентированную, связывающую государственность Украины с Болгарией, ЕС и НАТО, позволит окончательно искоренить менталитет, являющийся источником военного конфликта Украины с Россией. Искоренение менталитета, являющееся источником межгосударственного российско-украинского конфликта, остановит российско-украинскую войну и восстановит территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Готовы ли на это Зеленский, Путин вместе с гражданами Украины и России? Ответить на этот вопрос могут только сам Зеленский, сам Путин и сами граждане Украины и России.